Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Роман Максимов. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. За рубежом фильм «Любовь и голуби» назвали самым сложным для иностранцев. Так ли это? Узнаем из специального эксперимента. Ресурсный центр волонтеры. как работает штаб по сбору гуманитарной помощи. «Горжусь тобой Россия» – прошел всероссийский конкурс для школьников и студентов. А теперь подробнее об этих и других новостях. «Любовь и голуби» признан самым сложным для иностранцев советским фильмом. Как рассказала в своем youtube канале блогер из Испании по имени Нурия, иностранцам ничего не понятно в советской киноленте режиссера Владимира Меньшова. Главная сложность, по ее словам, это говор, на котором изъясняются герои фильма. Так ли это? Мы решили провести эксперимент, и вот что из этого получилось. Счастливо оставаться! Культовый советский фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» назвали самым трудным для восприятия иностранными зрителями. Как сообщила испанский блогер, самыми сложными ей показались диалоги Нади и Василия. Мы решили устроить показ фильма иностранным гражданам, а после просмотра узнать, что им показалось наиболее трудным». Фильм был, был достаточно интересным, мне он очень понравился. На самом деле я понял сюжет, понял почти все разговоры и почти все фразы. При этом были необычные фразы, вот как «ёшкин кот», но я эту фразу уже знаю, но есть такие фразы, как зейри репенелис», который я не знал, и еще «шибкотошно». Удивительно то, что фраз, которые иностранцам были понятны, оказалось больше, чем тех значений, которых они вообще не могли угадать. Моле впечатление получается да, после просмотра и принципы поведения, все, что ну, было понятно на самом деле. Но единственное, что э, вот это Вася... А почему, по какой причине, а почему как это уехал угрозно? Э, и как это просто резко познакомиться с, а это с как одной женщиной, которая просто все время ему рассказывает про какие-то теркинезы. Такие слова, разговаривания, я вообще не понял. На принципе, я себе еще как это записывал в телефоне, вот. Что такое? Космо повытила, вот как кикимало, и уймите вашу мать. Мы-то, конечно, знаем, что означают эти слова, и постарались объяснить иностранцам. Они вроде бы поняли и пообещали продолжать смотреть советские и российские фильмы для еще большего погружения в русскую культуру. Екатерина Матвеева, специально для телерадиокомпании «Русский мир». «Мосволонтер» — это уникальный проект правительства Москвы, который объединил активно горожан, некоммерческие организации, власть и бизнес для решения социальных задач столицы, о работе штаба, и о том, как можно стать волонтером в следующем сюжете. МОСО «Волонтер» – это большая дружная команда добровольцев Москвы. Для них нет чужих бед и проблем, но есть одна общая цель – делать добро. Стать волонтером может каждый. Дети младше 14 лет могут помогать на городских акциях вместе с родителями. Многие москвичи успешно совмещают карьеру и добровольческую деятельность. Также в команде есть серебряные волонтеры. Это добровольцы старше 55 лет. А школьники, студенты колледжей и вузов присоединяются к волонтерским атмосферам, рядом в своих учебных заведениях и проводят добрые акции. О ресурсном центре МОС «Волонтер» я узнал э, из социальных сетей, из группы ВКонтакте. Там я увидел, что набирают волонтеров э, в штаб по сбору гуманитарной помощи. И так как я уже принимал до этого участие в других проектах, то я понял, что не могу пройти мимо и хотел бы очень помогать людям. Мы принимаем гуманитарную помощь от любого желающего. Каждый может прийти, принести все, что хочет по списку, по необходимости. В данный момент больше необходимость в средствах личной гигиены, продуктах питания. С февраля этого года в ресурсном центре стартовала благотворительная акция «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Пункты приема расположены в разных округах столицы. На данный момент волонтеры помогли собрать более 830 тонн гуманитарной помощи для населения Донецкой и Луганской народных республик. Ну, во многих соцсетях пишут, что помощь нужна людям. Но хочется помочь все-таки, они же там в таком тяжелом положении находятся. Чем можем, каждый помогает. В центральном офисе также проходят другие благотворительные акции, в которых может принять участие любой желающий. Также у нас есть еще дополнительные боксы, куда вы можете принести корм для животных, коробка храбрости, из данной коробки все передается в больницы для детей. Также у нас есть коробка с чеками. Данные чеки перерабатываются, из них делаются конверты. Коробка добрые крышечки из-под пластиковых, пластиковые крышечки, из-под бутылок. Они также идут на переработку. У нас есть коробка с канцелярией, это ручки-фломастеры. К нам сюда в офис приходят целые отряды вузов, добровольческие отряды, которые приносят все данные товары и сдают их в больших объемах. Также и приходят обычные граждане, которые заносят крышечки, какие-то определенные еще товары, также их сдают. Как показывает практика, делать добро намного проще, чем мы думаем. Любовь Курьянова, специальная для телеканала «Русский мир». Накануне в Тульской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов. Горжусь тобой, Россия. Местом проведения была выбрана Детская республика Поленова, лагерь для активных городских детей. О программе мероприятия и об участниках далее. Главной задачей конкурса «Горжусь тобой Россия», который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта образования, при поддержке Министерства просвещения является популяризация традиционной культуры народов нашей страны, а также приобщение молодежи к ценностям российского общества. В конкурсе принимают участие более 5000 школьников и студентов из 30 регионов России. Проект проходит в формате интеллектуально-развлекательной игры, которая позволяет участникам не только проверить свою эрудицию, но и узнать много нового. Мы путешествуем по всей России с нашим проектом, приезжаем в разные области и показываем в интерактивном формате квизов сам проект. Дети очень активно участвуют, создаются конкурентные ощущения, вовлеченности. За первые места мы всем обязательно дарим сувенирные призы, сувенирную продукцию. И также э, в конце года, уже второй год подряд, мы проводим общее соревнование среди всех регионов России. В этом году первое место в региональном этапе занялась семиклассница Владислава Плеханова. Именно она и будет представлять Тульскую область на всероссийском этапе. Очень люблю читать книги. У меня родители очень умные люди. Они всегда с детства заботились о том, чтобы я читала книжки разные. В школе я люблю историю, биологию, географию. Мне это интересно изучать, как устроен мир в целом. Много квизов я проходила разных, но у нас в школе разные самостоятельные работы, я изучала дополнительные всякие книжки. Немного шок, у меня сестра выигрывала олимпиады, меня как-то на это не готовили, я не знала, что это, я думала это просто обычный квест. Также воспитанники Детской Республики Поленова стали первыми участниками еще одного федерального проекта «Живые былими», который тоже входит в число инициатив в рамках национального проекта образования и претендует на сохранение и распространение народного фольклора. В первую очередь мы хотим сохранить наш родной русский фольклор и приумножить его сейчас, чтобы подрастающее поколение тоже могло приобщиться и познакомиться с тем, как это в принципе было изначально. Для того, чтобы они делали это, мы создали мультики, сказки и аудиовизуальные сказки, то есть аудиозаписи. Потому что детям сейчас это намного интереснее, они так больше и лучше воспринимают информацию. Данные проекты также стали частью праздника фестиваля «Вместе ярче», который состоит не только из воспитательно-патриотической программы. В течение дня воспитанники лагеря принимали участие в серьезном социологическом опросе автономно-некоммерческой организации «Право и милосердие», которая затем ляжет в основу методических разработок в области организации детского отдыха и оздоровления в саду имени баумана состоялся фантастический по красоте и креативу фестиваль моды зеленый подиум который представил собой объединение дизайнеров флористов и актеров на мероприятии побывала моя коллега альбика ильясова зеленый подиум это двухдневный фестиваль который объединил моду искусство и любовь к природе Местом проведения был выбран сад имени Баумана не случайно, а потому что именно это пространство всегда привлекало творческих людей, стремящихся к красоте. В рамках зеленого подиума более 50 модельеров и производителей одежды из России и стран СНГ показали свои коллекции. Главная цель события – поддержать отечественных дизайнеров, дать им возможность развивать собственные бренды и получить поддержку от специалистов. Подиум – это не только... То, на чем, то, почему ходят модели. Зеленый подиум – это еще и возвышение брендов наших российских дизайнеров. То есть на подиум, подиум – это возвышение. То есть мы образно да, ставим бренд, наш российский бренд, дизайнерский бренд одежды. У нас в маркете там представлено очень много разных, очень интересных аксессуаров, украшений, одежды. Мы просто берем это и поднимаем, поднимаем наверх на этой прекрасной зеленой плодородной почве. Фестиваль был посвящен теме экологии. По живому подиуму прошли более 500 моделей в нарядах от отечественных дизайнеров. Голопоказ состоялся в историческом гроте Бельведеры и в уникальной зеленой арке Берсон. Лицом проекта «Зеленый подиум» стала Анастасия Сизикова, участница проекта «Гордость нации», которая тоже предстала перед зрителями в наряде отечественного бренда. Это платье от э, дизайнера э, «Дивуси». Сейчас был предпоследний показ в этом наряде. Данное мероприятие – это уникальная возможность русских новых модельеров заявить о себе и показать, какой может быть мода. Посетители фестиваля смогли ощутить себя на настоящем светском рауте, совместить посещение модных показов и музыкальных концертов, познакомиться с современными трендами и отдохнуть на свежем воздухе. Альбика Ильясова – специальный для телерадиокомпании «Русский мир».